Извне к нам энергия специально не поступает. Можно себе представить так, как будто мы плаваем в огромном, безграничном океане энергии. Вот мы просто плаваем, просто в нем существуем. И все. И количество энергии внутри нас зависит от нашей внутренней, психической готовности эту энергию взять. Ну, вот смотри, когда мы хотим пить. Что мы делаем? Мы берем стакан воды, подносим его к крану и наливаем туда воду из внешнего, безгр... ну, условно безграничного источника. И выпиваем. То есть, вот эту внешнюю воду берем в какой-то резервуар и наполняемся Вливаем это внутрь себя. Все точно так же из энергии. Она специально в нас не вливается. Никто специально, никакой Бог, никакая душа специально в нас ее не впихивает. Она просто есть. Есть ее немерено, есть ее очень много. Но либо мы открываемся этой энергии и берем ее, либо... Грубо говоря, наши канальчики все закрыты, запечатаны, и мы ее не берем. Мы не открыты. Ну, каналы входящей энергии, они закрыты, и мы не вбираем в себя. А вбираем в себя эту энергию только тогда, когда внутри нас есть интерес, когда внутри нас есть желание что-то делать. Что-то делать, в чем-то быть, с кем-то общаться. И вот про тему общения, когда мы наполняемся энергией с другим человеком. опять же когда нам с ним интересно, когда мы ему открыты. Если ну, вот ситуация бывает, мне интересен человек, а я ему нет. И тогда я, грубо говоря, на него сливаю энергию, я ему открыт, я ему даю, а от него я ничего не получаю, потому что он закрытый, запечатанный, ну тут не только внешне, да, он такой замкнутый, но и энергетически тоже. И мы таких людей воспринимаем как энергетические вампиры. Они либо это нытики и вот жалобщики, и они ноют, и все плохо, все плохо. Да, они же закрыты миру, они не готовы открыться потоком. И когда, а когда мы наполняемся другого, от другого человека, это признак, что мы ему интересны. Когда от него к нам идет энергия. То есть количество энергии внутри нас зависит от степени открытости для мира. Если мы полностью открываемся, то мы пропускаем через себя огромный поток энергии. Как только мы где-то, как-то в каком-то участке поля закрываемся, да, ну берем чакры и берем вот на этом участке, на этих уровнях поля, как только мы закрываемся, все, энергия не протекает и эти сферы жизни начинают быть блокированы там возникают проблемы очень важно чтобы быть наполненной открываться новому дню открываться потопом и вот утренняя практика да вот солнечное умасливание любые практики на открытие вплоть до того что просто встать посмотреть в небо и сказать я благодарю за сегодняшний день вот благодарность она раскрывает очень хорошо я Бога благодарю за сегодняшний день, и я принимаю все, что Он мне даст.